Эй, посетители психушки, не Миркин. Когда случается что-то плохое, нам иногда требуется время, чтобы пережить боль и снова почувствовать себя хорошо. Вот почему нам так важно отпустить ситуацию и позволить нашим психологическим ранам окончательно затянуться. Но, как и многое другое в жизни, исцеление от прошлых травм часто легче сказать, чем сделать. Многие люди ошибочно полагают, что лучше просто держать все эти чувства глубоко внутри себя. Но независимо от того, насколько хорошо, по вашему мнению, вы умеете отрицать свои проблемы, незажившая травма все равно может оказать разрушительное воздействие на нашу жизнь даже в наши дни. Вот 8 психологических признаков того, что ваша незажившая травма влияет на ваши отношения. Первый – вас тянет к людям, которые вам не подходят. То, что мы ищем в наших партнерах и друзьях, является отражением нашего отношения к себе и того, чего, по нашему мнению, мы заслуживаем. Но если кто-то в прошлом травмировал вас настолько, что вы усомнились в своей ценности и подумали, что вы чем-то заслужили ужасное отношение к себе, то, скорее всего, вас снова потянет к таким же людям, которые плохо к вам относятся. Второе. Вы всегда ищете первые признаки неприятностей. Вы когда-нибудь слышали фразу «постоянно ждешь, когда упадет другой ботинок»? Если вы все еще боретесь с незажившими травмами прошлого, то это чувство вам, несомненно, знакомо. Во всех ваших отношениях, будь то романтические, семейные или платонические, вы всегда ищете первый признак проблем. Почему? Потому что токсичные отношения не всегда начинаются именно так. И если вы уже однажды стали их жертвой, вы будете постоянно следить за признаками или рисками того, что это произойдет снова. Номер три. Вам трудно доверять другим. Еще один признак того, что вы все еще боретесь с незажившей травмой, которая влияет на ваши нынешние отношения, если вам трудно доверять даже самым близким людям. Вы всегда вчитываетесь в каждую мелочь, которую они говорят или делают. Вы все делаете сами, если можете помочь, поскольку вы не хотите зависеть от кого-то другого. Вы держите свои секреты при себе и никому не показываете глубину своих истинных чувств, что подводит нас к следующему пункту. Номер четыре. Вы испытываете трудности с эмоциональной близостью, что аналогично предыдущему пункту. Вы не только не доверяете людям настолько, чтобы впустить их в свою жизнь, но и держите их на эмоциональной дистанции. И, конечно, вы не виноваты в этом. Возможно, в прошлом вас обижали, манипулировали и предавали те, о ком вы когда-то очень сильно заботились. Но пока вы не примиритесь с этой травмой, она всегда будет мешать вам устанавливать значимые эмоциональные связи с окружающими вас людьми. Номер пять. Вы испытываете трудности с физической близостью. Люди с незажившей травмой также часто испытывают трудности с физической близостью, как и с эмоциональной. Почему? Потому что они идут рука об руку. Объятие, поцелуй, держание за руку и другие акты физической близости – все это приглашение для кого-то войти в ваше личное пространство и стать ближе к вам. А для людей, которые еще не излечились от боли прошлого, все это может казаться слишком страшным или слишком трудным. Номер 6. Вы иногда социально отстраняетесь. Одним из самых верных признаков того, что человек все еще борется с травмой своего прошлого, является его социальная замкнутость. Они могут не хотеть выходить на улицу или проводить столько времени с друзьями, сколько раньше. Также может показаться, что они теряют интерес к своим увлечениям, особенно если они требуют общения. Иногда они могут даже проводить дни без единого сообщения, чата, телефонного звонка или обновления в социальных сетях. Номер 7. Вы сами саботируете свои отношения. В том, что вы находитесь в токсичных отношениях, есть своя ирония. Опять же, они не всегда начинаются именно так. И большинство людей остаются в них до тех пор, пока это происходит, потому что они либо все еще ждут, что все наладится, либо очень хорошо умеют убеждать себя, что все в порядке. Но проблема в том, что вы можете начать интернализировать этот образ мышления и подсознательно саботировать свои отношения. Вы ожидаете, что отныне все отношения будут неудачными – и поэтому в тот момент, когда у вас возникает конфликт или трудности, вы не пытаетесь исправить ситуацию, потому что считаете, что это бесполезно. И номер восемь. Вы не можете позволить себе быть счастливым. Быть счастливым сейчас кажется неудобным и незнакомым чувством для тех, кто борется с прошлыми травмами, а иметь настоящую любовь, дружбу и здоровые позитивные отношения кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. На каком-то уровне, возможно, вы не думаете, что заслуживаете этого, но это так. Каждый человек заслуживает счастья, и какова бы ни была причина вашей травмы, как бы давно это ни было, знайте, что помощь всегда доступна. Так что если вы относитесь к какому-либо из перечисленных здесь признаков, если у вас все еще есть незажившая травма, которая вредит вам в ваших отношениях, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к специалисту по психическому здоровью сегодня и получить помощь. Показалось ли вам это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.